Ну, скажи, что ты делаешь. Стоит просто в болоте. Зато какая Привет, друзья! Сегодня мы на железнодорожной станции Инкеля приехали в умирающую деревню Карелии. По пути поснимаем еще немного разных деревень заброшенных, умирающих. Вот, поэтому без лишних предисловий наливаем печеньки, готовим чай. Приятного просмотра! И подписываемся на Инстаграм. Не забываем про это. Административное, наверное, здание было. Давай, наверное, через тут купляться, то есть. Да, это какое-то было административное здание, может, почты. А тут разные картины висят. Ольга Кабо. Это еще один вход был. Где-то есть вход на второй этаж. Ого. Вообще непонятно, да? То ли это было жилое, жилой дом, то ли какой-то клуб. Может здесь сцена была. Сельские эти. Нет, там пешек. Сергей Рогожин Элизабет Херли Виктор Цой Цой там весь раскрашенный Ким Бессенджер Какие-то вырезки, куча газетных вырезок Вроде похоже как бы на Секс Что? Секс Блин, вот это вот прикол, короче, вот это. Смотри, а. ты меня не ищи, Я страдаю, плакать не буду. Это же не пель, да? Да. О, я вспомнил. Вот это ч, Чисто просто по-советски. Вот в России только такое можно. От конфет по, просто повесить потом в пачку. В упаковку. упаковку. все звезды. Смотри, это пинг. А, а это Виливалы. Да? Вилевал Я не знаю, вилевал. Вилевала, Ты не знаешь, это же эта группа, как ее у вас? Хим? Хим, да. Все, Him. вспомнил. <laughs> я просто увидел его, как бы, а вот имя никогда не знал. Комгиол, у меня был такой же у него. Пинг. Тут, наверное... Ластыльчик. Это помнишь, что здесь... ты? Это Ласкетчуп пели эту песню. Ты мне сейчас с уродопереводом эту песню показала? Ну, у них такой клип был, они руками там бахали. А -а -а. с иконами, какие-то странные картины, фотографии протестов. А, вот, да, был Запах машины здесь современная отделка. Куча каких-то коробки от цилиндров, что ли. Соник икс без Рено 201. Это радио? Радио, мод метафон. Здесь микрофон был. Короче, на нем можно было перезаписывать все. Наушники, выход на ТВ. Прям модный был. был Рианда, ставьте лайк, кто у нас был. Интересно, какой-то мажор должен быть был иметь такой вот аппарат. В общем, непонятно, ребята, был это жилой дом или это был какой-то общественный дом. Кто что думает, пишите в комментариях. Это очень старый массивный телевизор. А, ну конечно вам же не видно. Прям очень-очень старый массивный телевизор. Блин, там зеркало, я думал, там кто-то еще зашел. Дом же рушится. почти все разнесено у него А, да, да, да, да. Олимпийские вишутки. Сейчас себе. Так он смотрится. мокрые. Он... Да, ну он тормоз еще. Угу. Нет, так он смотрится, это олимпийскими шутками. Не эти детская игра домино. Долго здесь нельзя находиться, он вообще в печальном состоянии. Долго здесь в этом доме нельзя находиться, он в печальном состоянии, к него проведения. 50 рублей. шел и не увидел, что я нашла. Прям человек очень увлекался футболом. Скорпулезно записывал счет, очки. Прям конспектировал чемпионат. Здорово. Дом же к электричеству подключен. А что он считает? Шу -шу -шу -шу. Ну, то есть провода к нему не подсоединены, а он гудит. Прикинем, счет придет электричество. Фантомный счетчик. Это чё за лопатка? это... Была щетка, да? Типа тут Кота. такие зубчики, да? <свят> Кота вычесывать ну, А это снег Советская игрушка Вот тут, кстати, икона была mm. Не коньки роликов? Может быть. Нет, это... Хотя... По форме похоже на ногу. Вы что-то дырку впал. Да, я видел. Скорее всего, здесь них кто-то. Да, вероятно всего. Вероятнее. А? А? Детская куртка. А? Ну тут я уже не прочитаю. А? Что сможет вообще нас? Не следует выходить замуж. Просто иной раз. Посмотришь на и думаешь, зачем один мучает другого. В... Взл, не знаю, да. Тем более, что все это очень действует на детей ох, Вова трудно тебе будет сохранить свою форму. Я уж как как вспомню, как в нашем доме говоря. Ау, ой, там вообще, <смех> тяжело читать. Ленинградский филиал союзного заочного финансового института. Да. вон, смотри, вот этот а, вон там, вот это, что за коробочка запись четырехдорожечная О, открытка дорогая серая. Сердечно поздравляю, Марк. Там карта лежит. Большая видел? Да, я видел. Угу. Пластинка мелодия. Да, там он ушла. открыток. Вот, смотри, огромные счеты. До сих пор не знаю, как их считать. Я думаю, что кассирши, которые считают на них, они просто их туда-сюда тыркают, и потом в уме все складывают и говорят, ответы.